Друзья, доброе время суток. И В этом видео мы с вами пройдем по регистрации бизнес OneCoin. Когда вы переходите по ссылочке вашего спонсора человека, который вас пригласил в этот бизнес, то попадаете на вот такую страничку, где нужно заполнить вам простую форму для регистрации. Тут понятно, что нужно вписывать, какие поля заполняются, заполняем все на латинице. Но кроме того, если непонятно, можно перейти вниз и выбрать язык. Пример выбираем русский. Включается переводчик Google, Ну, в принципе здесь нам еще упрощает нашу задачу, потому что все понятно, что нужно заполнить. Итак, первое имя пользователя это ваш логин и пишем все латиницей, далее email, я рекомендую использовать почту Gmail, далее пароль, повторяем пароль. Ваше имя, фамилия, далее выбираем страну, выбрали свою страну, тут же сразу подставляется мобильный оператор страны и дальше пишем свой телефон. Вводим капчу, если непонятно, можно ее обновить путем нажатия, ну, тут понятная капча, условия принимаем, галочки уже стоят и нажимаем начать. Далее нам предлагают сразу выбирать пакет и сделать оплату. То есть это можно сделать в принципе сразу, выбрать пакет, оплатить или позже сделать оплату, на это у нас есть 15 дней, то есть оплата производится в течение 15 дней. После этого срока ваш аккаунт просто заблокирует. Давайте войдем в аккаунт, сюда вводите ваше имя пользователя, ваш логин и пароль. Войти. Вошли в аккаунт и нам подсказывают, что первое, что нужно сделать, это подтвердить письмо, которое нам пришло на почту. Теперь мы переходим на нашу почту, которую мы указывали. Ищем письмо. Письмо пришло. Письмо пришло входящее. Открываем это письмо. И для подтверждения нажимаем на вот эту вот ссылочку. И если в этом браузере сделал обновление, я просто почту открыл в другом браузере, то, соответственно, должно это поле сейчас исчезнуть. Все, это поле исчезло. Вы же после подтверждения просто нажимаете «Континью». Там будет кнопка контейнер. Все, теперь нам нужно сделать второй пароль для наших финансовых операций. Нажимаем сюда. И делаем второй пароль для наших финансовых операций. Писываем пароль и повторяем тот же пароль. Повторяем. Установить пароль сделка обновляется и все у нас все нормально. Мы сделали на почте подтверждение, сделали второй пароль для входа, именно финансовый раздел, и делая финансовую операцию вам будет необходим этот пароль. Кроме того, сегодня 3 октября, у нас есть до 15 октября акции, то есть сделал проплату до 15 октября, мы получаем 10% процентов еще токенов сверху, то есть тех токены которые, допустим, даются на пакет. Еще плюс 10 процентов. То есть такая акция еще будет работать. У нас получается две недели. Далее мы видим, какие -то страны. То есть регистрация идут таких стран. Тут и Швеция, и Франция, и Россия, и Финляндия. Сейчас предстарт. Здесь в этом бизнесе бинарная система, то есть бинарный план. Поэтому я рекомендую всем пройти регистрацию, оплатить пакеты. Здесь бы в этом бизнесе... Даже минимальный пакет есть. 130 евро нужно заплатить. Поэтому это не такие большие деньги. Чтобы протестировать систему, сам бизнес и всегда можно сделать апгрейд. Но по оплате я запишу следующее видео. До новых встреч. Всем успешного старта.